Всем привет, дамы и господа, итак, это первая часть игры на средних танках во взводе, и мы с вами встретимся в бою. Вот мы попали в бой на топ. Uh, мой совзводник, его, наверное, не будет слышно, он будет с вами здороваться и так далее, Про... uh, тому подобное писать в чат смс, если что, следить за чатом постоянно. И мы попали на стандартный бой, я решаю поджаться в квадраты H4 и там попробовать что-то отыграть. Егор, поздоровайся со всеми. Вот, ребят, следите за чатом, в чате он будет вам писать, и мы поехали. У нас... 557, перезарядка с боевым братством и досылателем. У меня без боевого братства 7 секунд, вот мне так что сказали. Пробитие 264, и кумулятивом пробитие 330, поэтому, ну, голдая редко требуется, но для Мауса надо голдой стрелять. Ну, что я могу сказать об этом танке? Это имба. имба очень Маленький, медленный, скрытый танчик. Вот сейчас я открою первый же огонь, не тараню ни в Вот сейчас я сделаю первый выстрел по СУ 4 я не попадаю, и загорается лампочка. Вот, мой совзводник попадает по СУ 4 я сейчас думаю сюда вот слезть и дать, поводу дать. Я решаюсь больше отсюда не вылазить, и мы поедем сейчас... В ущелье, так называемое на К7 квадраты. Мы поедем. Мы поедем, попробуем там что-то отработать. <coughs> так как у нас бронированные башни. Так, давай догоняй. Сейчас пробуем что-нибудь так поэкшену. Молодец. Давай сюда подкатывайся пробуем отработать. Давай по хэвику аккуратный фокус. Аккуратно, аккуратно, я сказал. Что ты творишь? Давай и хэвик фокус, heavy хэви фокус. Надо и, надо, хэ... давай. Хэви, он барабан, у него быстрая перезарядочка, поэтому надо хэвика убирать сначала. Отлично. Убираем теперь фокус из 4, выкатываемся и просто отстреливаемся по нему. Все, давим, давим. Тихо, тихо, Леопард. Е100. Я еще с тобой полетел. Как дно. Так. Э, ну, знаешь, с одной стороны правильно, с другой неправильно. Итак, у нас остается Е100. Я сейчас буду выцеливать дючечку эту. Надо поехать его и расстрелять просто за карусели. Сейчас наши пацаны попробуют. Наши пацаны танканут. Я пробую сейчас дать аккуратненький грамотный свет. Даю прям в башенку <coughs> леопарду. Вижу, то что надо забирать е100. Выкатываюсь, даю е100, ему у него остается 113 прочности. Все, теперь надо забрать только леопарда, но это вообще не проблема, это картонная штука. Надо выкатиться и просто его сейчас успеть закуруселить. Так как у него медленный поворот башни, я могу это спокойно сделать, и он еще стоял к тому же на катке. Как мы видим, на нас выкатывается И7. Ребята, это очень экш экшеновый бой. Потому что вы видите, вот сколько у нас... около меня уже трупов тут лежит. Около меня уже немало трупов. Так. Я его не поставил на каток, и сейчас надо... И я от него танканул один снаряд. Не пробиваю его под калиберкой. И пытаюсь еще раз ему туда стрельнуть. И пробиваю. Он проходит урон 301. И его забираю. Едем дальше. счет уже 8-5. У них осталось 2 ПТ, 2 арты. 2 тяжа и 1 СТ. У нас пол полкоманды. У нас есть шансы на победу. Продолжаем играть. Я думаю, то, что там должен кто-то стоять из ПТшечек. Но, как мы видим, их тут нету. Продолжаем свое движение в направлении вра... к направлению вражеской бази, к отличному балкончику, по которому можно понак... с которого можно понакидывать вражеским танком. Как я вижу, вот тут встречается арта Бачительон 155-58. И начинаем его домажить. У нас с такой неплохой перезарядчикой мы видим ФВ вражескую. Начинаем ее дамажить. Они понимают то, что они встали под перекрестным огнем. И я решаю сейчас съехать и попробовать убить ее. Как видите, у меня стопроцентный экипаж, стоит лампочка, братство. И как вы помните, это наша первая рубрика по СТ. Как видите, вот так вот только умеют русские танки стрелять с вертухи и попадать в маленькие дютички. Советую вам, качайте 140-го, это имба. Как я помню, тут арту уже убили, едем дальше. Сейчас попробую светануть аккуратненько. Как я помню, тут стоит Т110Е5. И еще есть одна арта, которая вот тут затаилась и пытается меня выцелить, сволочь. Такая. И она по мне попадает первый раз. Надо ее забирать, я понимаю. То, что тут меня попал в окружение, это я сделал зря, как, как я понял, только после того, как я сюда приехал. У меня от кормы! От кормы происходит рикошет! Я понимаю то, что надо прятаться за этот холм и как можно скорее, чтоб не стоять под, пере под перекрестным огнем и выцеливаю Т110Е5 пушка ужасно точно как видите стабилизация отличная сводится очень шустро я туда еще даю одну плюху и еду дальше как мы видим Т110Е5 опять светится и я выцеливаю опять башенку и кидаю на 300 хп как я считаю я уже тысячи нанес стреляем дальше не прибиваю Т110Е5 в башенку стою сразу Рамбом, чтобы у меня не Уничтожу. уничтожил. И мне дают в бою укладку. Я понимаю то, что я не смогу уже никак спастись, и мне надо уезжать. И у меня остается два подкалиберных снаряда. Ну, как вы видите, у меня перезарядка 11, 14, и у него немного хп. У меня есть все шансы его забрать, отомстить за свою сломанную в бою укладку. И я его не пробиваю К подкалиберным снарядом, и решаюсь проехать проехать капельку, и его забирают. И это победа. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока. Итак, смотрим на результат.